Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня вкуснейший французский яблочный пирог. Здесь его называют «крустада» – хрустящая корочка. И все потому, что он сделан из тончайшего теста. Послушайте. Хрустит. Этот пирог необыкновенно вкусный и у него только один недостаток. Он улетает в одно мгновение, а среди других яблочных пирогов на столе он безусловная звезда. Пирог готовится из яблок, которые мы порежем на небольшие кубики и обжарим с сахаром и корицей. А еще приготовим сироп из воды, сахара и сливочного масла. Для этого рецепта нам понадобится тесто фило. Скажу сразу, что его можно купить в супермаркетах в отделе замороженного теста. Каждый лист теста нам нужно смазать приготовленным сиропом с двух сторон. Делать это нужно быстро, чтобы листы не прилипали друг к дружке и не задубели. В застеленную пергаментной бумагой форму раскладываем листы теста крест-накрест. Четыре листа вполне достаточно. Тесто очень тонкое и может рваться, но это не страшно. На готовые листы выкладываем яблоки, разравниваем. Кстати, крустаду можно начинять еще и сливами. Это тоже очень вкусно. Два слоя яблок я перекладываю листом теста, но это по вашему усмотрению. Уложив полностью начинку, края листов загибаем вовнутрь. Отправляем заготовку в духовой шкаф на 20 минут при температуре 180 градусов. Полдела сделано. А теперь оставшиеся листы также смазываем сиропом с двух сторон. Сминаем их в не очень плотный ком. И выкладываем на готовый пирог. На все про все у меня ушло 10 листов теста фила. Финальная точка. Смазываю пирог остатками сиропа. А еще посыпаю сахаром. Отправляю допекаться на 10 минут. Вышел вот такой красавец. Хрустящая и глянцевая яблочная крустада. Невероятное удовольствие. Кстати, крустаду подают теплой. Если она у вас успела остыть, ее лучше разогреть в духовке при небольшой температуре. Попробуйте приготовить и вы.